Приветствую вас на канале Сквозь тернии к звездам, меня зовут Ярослав. Сегодня хочу обсудить статью, которую мне уже несколько раз скинули в личку. Называется она так, что Беларусьбанк, это в республике Беларусь, собирается создать такой сервис, где вы сможете покупать и продавать свою криптовалюту с помощью банковских карт. Сейчас я выскажу свое мнение по этому поводу. Я думаю криптоэнтузиастам, которые уже давно занимаются криптовалютой, поняли, как это все работает и для чего. Они в моих пояснениях не нуждаются. Но я знаю, что у меня много зрителей, которые только начинают, начинают изучать тему криптовалют и думаю, что многим буду полезен. Давайте начнем с самого главного. Что у нас, какие преимущества есть в криптовалютах? Ну, самое главное, это анонимность. А другое то, что мы можем получить доступ к своим средствам, криптоактивам в любой точке мира. Главное, чтобы у нас там, допустим, был интернет, даже иногда без интернета это можно будет сделать. И никто не контролирует наши операции, наши сделки, сколько у нас чего находится и куда мы это все отправляем. Конечно, есть отрицательные этого стороны, но я думаю, что в любом случае это положительный момент для всех нас. Когда мы не платим в этот вот НДС 20% с любой покупки, мы мы можем прийти к человеку, купить у него любой товар, любую услугу и рассчитаться криптовалютой в обход а, вот этим бандитам, которые считают себя властью, и все у нас будет а, в принципе супер. В тот момент, когда вы начинаете пользоваться криптовалютой в партнерстве с государством, вы всех этих преимуществ сразу лишаетесь. То есть государство уже будет видеть, когда вы купите или продадите криптовалюту с помощью банковской карты. Кто купил, сколько купил, куда она потом ушла, какой у вас кошелек. В принципе, это все потом им гораздо легче вычислить. И потом вдруг, если им понадобится, они придут к вам домой, в Беларуси сейчас на данный момент это вполне возможно. Постучат в дверь, посадят в тюрьму, начнут пытать и выпытывать все ваши парольные фразы, чтобы украсть у вас эту криптовалюту. Поэтому, если вдруг такие сервисы выйдут даже, не радуйтесь, что во, круто, криптовалюту узаконили. Это не тот сервис, которым стоит пользоваться. Пользуйтесь, как раньше, изучайте, как работает криптовалюта. На самом деле у нее куча преимуществ. И не попадайтесь в руки вот этим людям, которые называют себя властью и говорят, что они там что-то видите или делают для людей. Это в корне не так. Они только делают вид, что они что-то делают для людей, а на самом деле все для себя хорошеньких.